Здравствуйте, меня зовут Цыплен Квала, я руководитель теплоснабжающей организации, организатор проекта «Самопознание» и в целом многогранная личность. Я считаю, что любой бизнес начинается с личности. Самое главное, что произошло со мной на этом ретрите, это перезагрузка моей личности и переработка той ситуации, которую я несу в себе уже больше 20 лет, которую я в течение года несла, несла, прорабатывала, прорабатывала, и вот он, финиш, наконец-то оно завершилась и вышла на новый уровень. Я очень благодарна Екатерине и всей команде за то, что я прожила этот момент. Это для меня очень значимо. даже не могу оценить словами и какими-то еще действиями, насколько ценным для меня то, что здесь произошло. И я считаю, что это могло произойти только тут, только в такой ситуации. Именно это и должно было быть со мной сейчас.